Ну, брат что, всем привет. Во всем по порядку. Едем сейчас на торпедо, поехали. Женек, здорово. Да, привет, привет, ребята. Главный красава нашего ютуба, Рус. Я думаю, что Зоба может э, играть в топ. Сладящие трибуны. бежит, он. Динамо, Локомотив, ЦСТ. Добро пожаловать. Вот примерно так должно быть. Какое должно быть общение между командой и болельщиками. Ну что, братва, всем привет! Много соскучились. Мы, по-моему, вы, наверное, также. Едем сейчас на торпеду. Время 9.16. 10.00 начинается фанатский турнир. Ну и сегодня, конечно же, матч торпеды А во всем по порядку мы начинаем. Не переключайтесь. В этом выпуске куча крутого именно для вас. Поехали! с нами представители факеломов да, воронежского дела на секторе вообще, ну давайте. на самом деле какого сильного пресса нет просто ленивый только не хочет ходить как бы вот, по факту то есть кто хочет тот найдет способы как что и как пройти на сектор вот а, а так сюда был в одно время после динамо особенно там пресс, да, был за была так скажем да, небольшие заворожка. танцы были да вороне же следователи начали проверку по факту драки во время футбольного матча Ребята, да, уже там свое, так скажем, отмотали. То есть сейчас вроде как все налаживается и у них в жизни, у нас, в принципе, в Ну, Надеемся, что все будет нормально. Так, парни, новый гость в нашей сегодняшнем выпуске – это представитель Ростова, Ростельмаша. Ростельмаша. Себя, парни, последние вот к вам приезжали совсем недавно. Так. Я там вам кадры обещал скинуть, короче ваши шизы, ну. Но... Скину обязательно после сегодняшнего этого. за есть, кадров нету, ну ладно. Все хорошо. будет. Чемпионата мира всем известного, <кхем> приток, в принципе, людей большой. Ходят, да? На рядовые сектор. матчи какие-то. Да, но другое дело, что качество кромает от этого, потому что приходят не совсем те, с кем можно работать и развивать. На секторе уже непосредственно. И репетиции есть перед матчами и зарядов и понимаешь, конечно. Сегодня конечно. приехали нормально с этим составом. Да, что ждешь Сегодняшнего вечернего футболика. А -а -а -а. Сам, да, Шеффилд, типа, самый старый английский футболист. Я жду от футбола как минимум град голов, но чтобы торпеда 7-0 победила, я имею в виду. Всем привет да. из Ростова на Дону. Все, красавица. <DOWN> <пл Systems> закрывай камеру, рукой. Давай, <пл> короче, братва проиграли Растельмашу. В 1-4 финала допустили ошибку, как бы, это ладно, и главное участие, а не победа в этом случае. Поэтому сейчас идет битва за финал, кто выступит запад 5 против Алка Крю. В финале уже ждет Торпеда Ру. Наверное, все-таки Торпеда и Запад будет разделить первое место. Турнир прошел на ура. Парням, организаторам Респект. Всем, кто приехал, фанатам с других городов, с других команд, Респект. Мы идем кушать и двигаем на мячик. Не переключайтесь. Короче, парни, пока до футбола там два часа, да, остается полтора, решили убить по пенному на напитку. Жека, расскажи мне, сейчас у вас так был называемый Кердив, да, где вы ездили по выездам, условно ограничено, да, то есть, ну, не было каких-то супер супердалеких, правильно? Супердалеких не как быть, там, да. премьер-лиги. Сейчас у вас ФНЛ, ФНЛ от Калининграда, блин, до Владивостока. В новом сезоне да. ФНЛ э, собирается 9 человек пробивать золото, Слушай, но... но, но... Километраж-то да, больше в разы. Кил, километраж больше, плюс э, бюджет уже посчитали в принципе где-то получается 300 350 плюс на и сезон не, на сезон и не все вывезут вот это потому что у нас первый выезд воронеж потом 21 хабаров я как слышал ты собираешься во Владике да да во Владике я собираюсь на, я на хочу... чем на поезде, наверное нет не? нет Серьезно. нет на самолете самолет а 30 почему 30... не на поезде сколько 5 дней 30... сколько 30... сейчас цена до Владивостока добраться? 35 35 тысяч туда 30... обратно да туда обратно сейчас есть такая новость что наши чиновники футбольные хотят на сократить гостевую квоту до 7 процентов правильно да. до 7 вместо 10 да, по моему сейчас а внутренний туризм наш в основном мне кажется стыд на фанатах да то есть это выезда когда там например мы там приезжаем в самару в ростов там 7 10 тысяч человек на москву есть. для а чего э это нужно и нужно ли это вообще э нужно это для того чтобы урезать поток болельщиков в вы целом то, не не мы... мы ездили в калугу нас поливали пожар гидранта Мы приехали в Обнинск через неделю. Нас опять поливают из гидранта. Но фанаты не нужны, потому никому. Да никому не нужны фанаты. Так, друзья, идет Вася, который должен был приехать еще утром на фанатский турнир. Здорово, здорово. После долгой перерыва. Всем привет. Всем привет. Извините за опоздание, пожалуйста. Ночная работа всю ночь. Что делал? На Вызывал на сцену. на сцену ваших одноклассниц, которые поехали в Москву поступать в театральное. Вот он, Женек. Здорово, Да, привет, привет, ребята. Всем привет. Короче, главный красава нашего ютуба русского. Женек, привет. Всем салют, друзья, это красава. И сегодня мы прокачаем еще одну академию. Академию имени Юрия Коноплева. Красава. Слушай, гоняешь по миру, по Европе, смотришь много, и мы, естественно, болельщики Спартака, ждем, что однажды наш игрок уедет, станет главным. Красавый. Трех игроков давай в КСМ, раскидаем сейчас, нам нужен давай. один в топ-5 чемпионатов в топ-клуб, второй нам нужен в топ-5 чемпионат в середняк, и третий нам нужен примерно в радиусе коликом личенко, чтобы было. Савин на поле вышел, пошел дождь. А да да? чем ближе к полю, тем хуже погода, понимаешь? Я сейчас еще шаг сделаю, ураган начнется, землетрясение. Так, короче, Зобнина отдаем. Я думаю, что Зоба может играть в топ команда, которая за лигу чемпионов были, Да, да, безусловно, безусловно. Теперь нам нужен игрок, который будет основным, но где-то в середине Кутепов. Кутепов. Кутепов, да. Ты ведь хотела Кутепов. Да, да, да. такой уровень. Чемпионат мира крутой, чемпионат мира крутой был. Ну, понятно, что у сборные, но Кутеп реально меня впечатлил. Кто станет лидером, пускай не самые звездные команды, но, например, как Олег кто будет дрова, да? не не не я не говорил. Жики, жики. Ой, блин, Джикин забыл. Слушай. <смех> не, ну, во-первых, мне кажется, Георгий не пойдет э, в команду, которая не топ из Спартака. Ну, смысл уходить из Спартака, если там где-то непонятно в чего играть. Не, ну Джек Красавчик. Красава. Красава? Ты человек, который видел э, такие клубы, как Тосна, Аланя, Ахар. Да. Расскажи, пожалуйста, мнение представителей РПЛ о том, что нужно нашу лигу расширять до 18 команд. Есть боязнь, что если команды действительно захотят этого, потому что все выступили почему-то за «Спартака», то все превратится в мини-футбол. Да вы эти бабки, тот играет в вышке. Твое мнение, нужно расширять или нет? Или пока что не готовы ну, на ну, лигу? Мне, мне кажется, что мы не готовы, ребят. Но объективно, давайте посмотрим правде в глаза. Да? То есть есть там первая там восьмерка-десятка, все остальное это... Практически бесконкурентные клубы, поэтому у меня бы сейчас сделал упор на то, чтобы не тратились бюджетные бабки раздувался пузырь, все банкротилось и появлялись новые команды, как в Алании, как сейчас в Новосибирском случилось, За, да, клубов миллион, как в Кубань это бедная и так далее и тому подобного. Я бы сейчас просто думал о том, как сделать наш футбол хоть более-менее, не знаю, коммерческим в плане, чтобы бизнес-структуры приходили и вкладывали в свое как, например, в Чайке в Краснодаре. Ты, ты когда делаешь свои выпуски, ты разыгрываешь футболки, поэтому у нас для тебя есть символичный подарок, это маленькая. Футболка Спартака, и на ней Савин не заиграл в Спартаке. Это Карпин виноват. Но нам, у нас есть вот такое вот. Это Твоя точка. Спасибо. Однажды, может быть. Спасибо. Мне нравится вот эта надпись всегда. Когда. Ребят, спасибо. Спасибо. Тебе удачи, костик перестал уже. Уже арбитры ждут. Спасибо. Спасибо, тебе. Эдгар Гауч. Привет! Здорово! Ты расскажи, знаешь, о чем? Годами, несмотря на то, что уже в торпед не играешь, все равно теплые отношения. Ты приезжаешь к парням постоянно на какие-то тусовки, на какие-то мероприятия. Не всем дано сохранять такие теплые отношения с фанатами. Как тебе это удается? И насколько много сейчас реально искренних парней играют в РПЛ и топят реально за фанатов и готовы вот так вот плотно общаться и искренне, и дружелюбно. И... И по-настоящему. Сложно мне сказать за других ребят и за других клубов. Честно, я уже давно не, не играю в России, поэтому мне сложно сказать. Что касается торпеда, наверное, все-таки э, для меня и для фанатов провели очень такой яркий период, э, не короткий, но очень яркий период в э, торпеда, поэтому это осталось связь. Мы постоянно на связи, часто встречаемся. Мне до сих пор очень много присылают подарков. Я торпедовец, поэтому я продолжаю топить, болеть как думаешь может быть проверка на прочность это все вылеты расформирование и так далее вот эти вот сложные времена может быть оставляют действительно верных людей вокруг клуба а вот это вот ненужная пена расходится конечно сложный момент когда если наступает сложный момент, проще всегда уйти. Но есть люди, которые обладают характером, силой воли и готовы работать за клуб и идти до конца. Как это, например, показало прошлый сезон, я восхищался, что все были едиными. Это болельщики, руководство, команда. И это, это баннер «ФНЛ или смерть». Но мужики оправдали, поэтому я очень рад. И только вперед! Друзья, как я говорил в начале выпуска, сейчас футбик в самом разгаре. Мы для вас подготовили подарки с нашими друзьями из делемобиля. Это три промокода на 1000 рублей, чтобы вы могли с комфортом поездить, где там вы бы не находились. Что нужно сделать? Условия. Написать в комментарии, куда вы собрались этим летом. Либо какой-то выезд уже спланировали, либо поехать отдохнуть и вести промокодик, который вы увидите вот здесь, вот и в ссылке. Соответственно, вводим его в приложение Делимобиль. По 1000 рублей получаете и кидайте нам Респектулю. Давайте, продолжаем. Все, короче, очень забавная штука происходит. Парни сейчас.. Делал крутую тему, у нас там также есть на где когда все садятся, делают распев песню, а потом взрываются в этот момент Так вот, один стюарт даже закрывает уши, говорит, что боится оглохнуть Э, болельщиков Кто-то ходил в шарфах, какие-то маленькие флаги были Взаимоотношения тогда между Спартаком и Торпедо Было такое максимально дружеское и на лицо. Э, на ваших секторах сейчас или раньше Как часто можно встретить болельщиков Спартака? Представитель Спартака можно особенно в регионах очень часто встретить Но Сейчас какие взаимоотношения? Можно как-то описать, что они есть? Теплые, это добрые. Есть взаимоотношения теплые, добрые Везде Спартак поддерживает Торпедо Помогает по возможности Самый важный, самый, наверное, долгожданный матч Который давно все болельщики Торпеды ждут Да дерби ждем Динамо, Локомотив, ЦСКА Добро пожаловать Либо дружеское дерби, может быть, с да. нами Отлично В хорошей Ради... атмосфере Пошли попоем Передадим привет красно-синим Красно-зеленым И всем остальным Слушай, расскажи, кто сегодня приехал Воронеж, Ростов Кого можно встретить на трибуне Жодино, Минск, Владимир Спартак, очень много ребят пришло, много видел знакомых лиц Спартака. В регионах футбол по мне так умирает. И у нас принципиальный соперник Динамо Брянск, но у них как-то все не очень так складывается. И в последнее время такого накала с между нами не было. ФНЛ это так особо СКА, Хабаровск с, с дружбой конями только можно выделить, потому что они могут что-то придумать, либо здесь. Будут какие-то события, если красно друзья придут их поддерживать А так в целом ну, нейтральное отношение со всеми командами. Только с Вакелом у нас так более-менее дружеские именно отношения Спасибо тебе за интервью, Конечно, вам удачи и фанатю Торпедовскому, и самой команде удачи ФНЛ Надеюсь скоро в РФПЛ в РПЛ да. уже с вами И дружеские, и вражеские дерби будем проводить так, Все, статью, лоб, да. Все будет круто Артем Самсонов, гость, кстати, одного из выпусков нашего сегодняшнего гостя Джеки Сайна. Расскажи, пожалуйста, какие чувства, ты уже который раз возвращаешься на восточку, как встретили фанаты. У меня всегда были очень хорошие отношения с нашими фанатами. <с я, <с я их уважал, уважаю, люблю. И меня фанаты. Ну, так как я понимаю, что меня уважают. Торпеды это какой-то пример для остальных клубов, как фанаты взаимодействуют с игроками. Что за феномен у такого взаимоотношения игроков торпеда и обычных болельщиков? Весь прошлый сезон ФНЛ были одной семьей, и это один из, наверное, главных факторов, почему удалось выйти из ПФЛ. Почему именно в Торпедо так тепло и хорошо? Может быть, что-то за пределами стадиона как-то? Отдыхаете вместе? просто как-то так повелось, что мы как одна целая. Всегда после каждой игры подходим со своими фанатами. Поздравляем их, а не нас. Как бы это, это, Я считаю, это хорошо. И не в каждом пути такое есть. Кстати, Артем Самсонов у нас чемпион Европы до 17 лет. Сейчас в порядке, как оценишь свою форму. Есть вариантик сегодня передачу голевую вырезать? Да, конечно, каждую игру есть вариантик. А так я вообще сейчас в порядке в таком. Ну, желаем тебе возможность даже возобновить карьеру, следите, смотрите. Ну, на высоком уровне. На высоком уровне, на высоком Потом примерно. не Ну, на парней, там, типа, Airplay или смерть. Ну, уже рядом. Да, да, да. Посмотрим сегодняшний. Есть я тоже помогаю рисовать. Вот примерно так должно быть, такое должно быть общение между командой и болельщиками. Вот в этом прикол можно пройтись по полю после матча, понимаете. Поэтому выставочный матч все равно, но своя атмосфера здесь присутствует, поэтому, братцы, если вам этот выпуск понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ну и пишите свои мнения, впереди новый сезон, мы с вами. Вася, ты с нами, нет? Я с вами, пацаны. Все, братцы, закрывай камеру.